Господа, в предыдущих видео мы с вами говорили о том, что э, правила пересечения государственной границы дают возможность выехать гражданам Украины в сопровождении людей с инвалидностью. Детей, родителей своих, жены родителей, вот, даже э, людей, которые не являются родственниками. А вы начали задавать мне вопросы. Могут ли выехать люди с людьми, которые не имеют инвалидности? Да, могут. И я скажу, что в этом плане эти правила, которые действуют с 27 сентября, намного почему-то, по моему мнению, проще в плане требований документов, чем при выезде с родителями, например, с родителями жены. Почему? Потому что, например, не требуются документы, которые подтверждают совместное место проживания с лицом, с которым вы выезжаете. Ну, например, вот абзац 9 пункта 2.1 правил пересечения государственной границы Украины дает возможность выехать лицам, которые требуют постоянного ухода в сопровождении одного из членов семьи первой, степени родства. Такими считаются родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. При наличии документов, которые подтверждают родственные отношения. Ну, в каждом из случаев это разный документ. Если это родители, то свидетельство о рождении. Если это муж, жена, свидетельство о браке. Если это дети, опять свидетельство о рождении. Усыновленные то, ну, либо это свидетельство о рождении, там тоже вписано, усыновленное, либо решение суда об усыновлении. А также вывода врачебно-консультативной комиссии учреждения охраны здоровья о потребности в постоянном постороннем уходе. Все! То есть не нужно никаких э, документов, которые подтверждают Одно место проживания, то ли это штамп в паспорте, то ли это э, выписка с э, реестра территориальных громад, то есть от места проживания, не, не нужно подтверждать. Я думаю, что тут немного перебор в эту сторону. Кроме того, не обязательно быть э, родственником первой ступени родства. Десятый абзац дает право сопровождать людей, которые требуют постоянного ухода при наличии документов удостоверения справки о получении компенсации помощи, надбавки на уход или вывода врачебно-консультативной комиссии учреждения охраны здоровья в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода. Я вам скажу так. Если человек вам не родственник, то есть вы поняли, что здесь не обязательно даже быть родственником И не обязательно человек может быть с инвалидностью Можно просто выехать с человеком, который требует постоянного ухода на основании вывода врачебно-консультативной комиссии Это один документ И второй документ, акт об восстановлении факта осуществления ухода Ну, скажем так Вот этот вот вывод врачебно-консультативной комиссии может и получил бы да, какой-то человек, который не ваш родственник, сосед, знакомый, и он нуждается в этом постоянном уходе. Второй документ это акт. Вот тут начинается много вопросов. Почему? Потому что в принципе форма этого акта ничем не утверждена ну, именно этими постановлениями. В каждой э, районной администрации государственной или исполнительном комитете городского совета районного совета утверждается свой порядок выдачи этих актов своя форма и и так далее я образец прикреплю в описании к этому видео и заявление и форма акта детально я в предыдущих видео рассказывал о том как эти акты по моему мнению могут выдаваться как они выдаются, я видео все прикреплю по этой теме. Повторяться в этом видео не буду, потому что опять будет видео слишком длинное. Хочу вам сказать только то, что возможность такая есть, то есть выезда, да, есть человек, который требует постоянного ухода, получает, пусть он получает вывод, тоже какую форму я прикреплю, обращается в больницу, получает вывод о том, что ему необходим посторонний уход, получаете акт о том, что вы осуществляете этот уход. Ну, скорее всего, это обследование будет место проживания, будут задавать какие-то вопросы, будут устанавливать, вы что, как, какой порядок выдачи этого акта, вы можете предварительно спросить именно у того органа, который будет выдавать. Вот. Почему? Потому что, объясняю, во всех городах, районах и областях порядок может отличаться. И никакого универсального, ну, на данный момент нет. Единственное, что вы имели в виду, что в форме было указано, кто за кем осуществляет уход, где по какому адресу осуществляется уход. Ну, вот такие вот данные. И обязательно, чтобы печать была, потому что без печати вроде как документ, не документ. Можно требовать еще на официальном бланке, чтобы выдавался. Что еще можно добавить? Добавить нужно следующее, что вот люди, опять же, мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанные в этих абзацах 9 и 10, пункта 2.1 правил, могут осуществлять самостоятельно выезд, без лиц, которые требуют этого постоянного ухода. Но для этого нужна справка о пребывании лиц, которые требуют ухода, на консульском учете. И документы, их нотариально удостоверенные копии, о которых я говорил выше. То есть, и справка о том, что человек находится на консульском учете. То есть, три документа. Оригиналы или удостоверенные копии. Вот я вам скажу так, если на акте э, об установлении факта осуществления ухода не будет печати, то нотариус, скорее всего, такой... Документ нотариально не удостоверит. Вот. Поэтому, ну или берите в двух экземплярах два акта одинаковых. Ну, заполнить, распечатать и поставить две печати, чтобы у вас были, в принципе, оригиналы. Справка о том, что человек находится на консульском учете, получается, в консульствах страны пребывания. В консульствах Украины, там, где человек находится. Например, вы один раз выехали с ним, с этим человеком. Стал на консульский учет. Он, ну и вы можете стать тоже. Получили справку о том, что находитесь на консульском учете. Ни в образом не просто печать в паспорт о том, что находится человек на консульском учете. Потому что есть такое. Говорят, вот есть печать в паспорте, стоит там человек на консульском учете. Печати в паспорте о том, что человек стоит на консульском учете, будет недостаточно. Почему? Потому что есть специальная справка. Утвержденная форма и в правилах четко указана справка о пребывании на консульском учете. То есть, тут однозначно. Берете документы эти и ездите с этими документами уже без человека взад-вперед, туда-сюда, куда вам удобно, как вы хотите. Никаких ограничений. Единственное, что опять же в правилах предусмотрено, что лицо, которое сопровождало лиц, которые требуют постоянного ухода, должно вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых он сопровождал. Никакой ответственности не предусмотрено. Будет эта ответственность придумана тем, что ну, могут опять же не выпустить. Скажут, вот в правилах было написано, вы э вернулись, хотя вот допустим, если человек уже въехал э -э и уже находится на территории Украины, за ним вы въезжаете э -э и потом вас могут не выпустить, например, потому что скажут вот вы выезжали с человеком и вернулись позже, впустить-то впустили вас, но вы выезжали э вместе с ним Вернулся он, потом вернулись вы Вас спустили без проблем На это ограничений никаких нет Но мы вас теперь не выпустим Без него, например Не знаю, для чем, зачем вы Этот пункт придумали Мне кажется, он вообще лишний вот. Почему? Потому что ну если, если вам разрешили ездить И туда, и назад Без этого человека То почему вы не можете без него вернуться Позднее, ну например, он выехал ну, нашли какую-то возможность, к примеру, довести его до границы, он перешел пункт пропуска, да, там тот километр, сколько то метров, и его тут на территории Украины кто-то забрал. Вообще, ну, то есть, этот пункт, по моему мнению, оторван от реальной жизни. Поэтому я постарался в этом видео ответить на несколько вопросов, которые задаются в последнее время, для того, чтобы ну, разъяснить более подробно, из практической точки Зрение, как это происходит от той обрат... по той обратной связи, которую я получаю от людей. Если вам нужна какая-то персональная консультация, посмотреть документы, ответить на вопрос именно лично для вас, то вы можете писать мне личные сообщения. Такая консультация будет платная. Если вам просто что-то уточнить, можете писать прямо под видео в этих комментариях. Я также отвечаю в течение суток. Всего доброго.